Хорошая, дождик идет, но нам погода ни по чем, поэтому мы едем на водопад Джур-Джур. Ой, как хорошо тут простор. Медведи не водятся. Не водятся медведи. Я вас а вы тоже не здешний? Я-то думала, вы здешний. Мы-то первый раз сюда. Мы приехали с Алтая. О, далеко. Да, горный Алтай. Ой, какое интересное дерево. Далеко, ладно. Я-то здесь был, но в этих местах и не было. А вы-то сами откуда? Из потом себя. С Донбасса. Вау. Нет, не нас, Погоди. Серёж, что Смотри, там смотришь? На пустое. Интересные такие деревья. Вот такие серьезные горы Крыма. А дождик так и капает. А зачем? Ну, в общем, идем мы уже минут пятнадцать по этим горам. Хорошо, что тут лестницы есть, такие лесенки, тротуарчики деревянные. Иначе было бы тяжело туда добираться. Итак, мы приближаемся к водопаду. В общей сложности, да, поднимались минут 16-17, так. И вот водопад уже. Слышите шум? Так, купание в водопаде категорически запрещено. Так, тут крутые ступенечки такие. Так, вот он водопад. Открывается взору. вот такая красота открылась нашему взору посмотрите прелесть Нам никак не везет с погодой Начался дождь Мы в общем, отправляемся в обратный путь Иди туда нормально Солнца нет, дождик идет. Как-то вот так вот получилось у нас с погодой не очень хорошо. Ну ничего, настроение отличное. Дни еще отдыха есть, поэтому будем надеяться, что у нас впереди нас ждет солнечная погода. Ой, дождь усилился, надо бежать.